90. Я уехала в Москву из Саратова за лучшей жизнью. У меня получилось. Почему я должна довольствоваться малым? В Москве лучше квартиры, машины, мужчины. Я достойна большего. И последний вопрос. Где вы сейчас живете? В Саратове. Ну так вышло. Девчонки вернутся на ТНТ. И в Саратов. Так вышло. Винти, это можно вырезать? 13 августа, 8 вечера Новинка, стендап, новый сезон Слева ты видишь Нурлана Сабурова из прошлого сезона А справа совершенно новый, улучшенный Нурлан Сабуров В смысле улучшены? Как можно улучшить то, что и так идеально? Новый сезон будет, но он не будет смешнее, потому что куда еще смешнее Всем рахмет Стендап, новый сезон 19 августа в 10 вечера на ТНТ. Мужик бросил меня по СМС. Дрю был из ЦРУ. Он был из ЦРУ? За мной конятся плохие люди. А теперь за тобой. Шпион, который меня кинул. Уже в кино. Куда катятся эти спелые томаты? На встречу. Друг другу? Ароматные зелени. В новом кетчупе Астория. Астория. В моем вкусе. Эфес безалкогольная. С летом на одной волне. 15 миллионов пользователей BlaBlaCar уже едут туда, где вы хотели бы оказаться. Укажите направление и выберите того, кто сможет вас подвести. Блаблакар нам по пути. Школу за высокими отметками. В детский мир за низкими ценами. Кроссовки Джамота за 599 рублей. Счастливое детство доступно каждому. Детский мир. По Питерской По Тверской я моской, да о -о -о, Тверской, я моской, да Сама по Эй, кубушка, да ты голубушка Ну поцелуй ты меня, куманушечка Джейсон Стейтем против мега-акулы Надо уничтожить На живца поймаем Здесь что, рыбаков нет? Монстр глубины в кино с 9 августа. Ну что? Встречаемся как обычно? Конечно. Я хотел с женой в театр сходить. Ну... Вы же... Те, Те еще милки. артисты. «Велкопоповецкий козел безалкогольный». Нам нравится ход твоих мыслей. В «Водолее» циркуляционный юни со скидкой 15%. Купим ваш ноутбук. 2 130 430. На вашем ковре регулярно появляются загрязнения? Встречайте Ваниш Гол для ковров. Удаляет в 5 раз больше грязи и в три раза больше шерсти. Борется с неприятными запахами и делает ваш ковер таким свежим и мягким. Ваниш Гол для ковров. 5 преимуществ к уборке пылесосом. Долговечность. Черта Атланта. Атлант. Талантливая техника. Смачные вопперы и другие большие бургеры. Два за 199. Только в Бургер Кинг. Доступные вакансии. Зарплата ру. Тебя устроит. Как бы мы ни провели это лето, пришло время возвращаться. С меды. все пройдет гладко, ярко и быстро встанет на свои места. Возвращайтесь в город через Мегу. Пожалуйста, принесите.